Здравствуйте, меня зовут Труша Екатерина, я врач-косметолог клиники ЕДИТ. Сегодня я хочу поговорить о том, что же такое ботулотоксин на самом деле, яд или лекарство. Начнем с того, что в нашей стране зарегистрированы и разрешены к использованию в области эстетической медицины три препарата. Это ботокс который уже стал именем нарицательным американской компании Allergan, d французский бренд Ibsen, и ксиамин немецкой компании Merz. Речь пойдет в общем о ботулотоксинах. Что же это? Это препарат очищенного и ослабленного нейротоксина бутуризма типа А, выделяемых бактериями Клостридиум ботулином. Звучит устрашающе, не так ли? Но в данном случае мне очень нравится фраза великого Парацельса: Все есть яд и все есть лекарство». Тем или иным его делает доза. Концентрации и доза которые мы используем в косметологии, очень малы. В несколько раз применяем их в медицине, в частности в неврологии, и в сотни раз меньше летальных доз. Все, на что нам хватает этого количества токсина, это расслабить желаемые нам мышцы, которые образуют морщины, а не воздействовать на организм в целом. Принцип действия ботулотоксина весьма прост. Введенный препарат в мышцы расслабляет их на определенное время за счет приостанавливания выделения нервного импульса. Через определенное время, зачастую это 3-4 месяца, мышечная активность возобновляется. Дозы и точки для инъекции введения препарата, так же, как и сам препарат, определяет врач. Поэтому выбирайте не препарат, а врача. Доверяйте свою красоту и здоровье только профессионалам. Если у вас остались вопросы, пишите и задавайте их в комментариях. А я с удовольствием отвечу на них в следующих видео.